Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. На днях уголовное дело рассмотрел Владимирский областной суд. Как сообщает прокуратура Владимирской области, гражданин 1971 года рождения был признан судом виновным по редко применяемой статье Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Как установлено судом, осужденный еще в середине 1990-х годов был коронован по традициям преступного мира, получив высший криминальный статус «вор в законе». А в ноябре 2019 года арестант был доставлен в сиза один регионального УФСИН, где путем перекрикивания с другими заключенными сообщил им свою уголовную кличку, тем самым получив от них признание. В итоге на Воров в законе возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к десятому годам колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.